Берегите тех, кто вам дорог. Судьба не штампует своих людей, Как на фабрике по заказу. Свой человек — это эксклюзив. В единственном экземпляре, И потеряв его, Можно провести остаток жизни В поисках другого и так и не найти.